Все заплаты, все Мужики! Заплаты, да? Как вам тренинг? Ура! Всем быть на следующий поток. То есть я понимаю, что бля, а жить ты когда, блядь, то есть когда я этим всем буду заниматься. И я когда приехал на тренинг, позанимался здесь, мы ну, тогда были недельные тренинги, я понял, что у меня начало получаться, и не надо вот, как сказать, это продолжать этим заниматься, я приехал домой, и я понимаю, что мне нужно там ехать в Москву и что-то делать. А в Москве у меня работы не было, короче, я ну я об этом не рассказывал, я сделал там самые критические вещи, которые там в бизнесе нельзя сделать. Я достал из оборота бабки полмиллиона, короче, и сня, там продал цепочку золотую, снял здесь квартиру, все, начал здесь жить, и, блядь, начал жить еще в убыток себе. Но я занимался только пикапом, я не знал, что, ну, то есть я... Всего вокруг добился, кроме того, чтобы я, ну, кроме того, чтобы я умел знакомиться с женщинами. То есть только этого я не умел, блядь, и как-то попутно спрягать у меня ничего не получалось. Я понял, что сейчас мне на карту, блядь, надо ставить вот, э, собственно, ну лет мне уже много на тот момент, как я считал, там 33 года, мне нужно устраивать свою семейную жизнь, мне нужно там рожать детей, там не хочу ребенка там 50 лет там, вести в первый класс, но была какая-то вот такая движуха, как меня это сильно напрягало. Я понял, что я сейчас хочу, я просто приехал в Москву и жил тут просто полгода, блядь, ходил тут, помогал Володе, ходил с ним там на тренинги, что-то там делал, и я благодаря этому научился, то есть я на карту поставил все, блядь, а вы что-то ссыте, срете тут, с работы не могу уволиться, квартиру дорого продавать там, ну продашь ты ее там на 100 тысяч дешевле, да и хуй с ним, я еще, я еще раз говорю, вы поступки-то вообще никакие в жизни уже не совершаете давно, блядь. Вот когда пытался там вас всех вчера отправить там, в метро, как бы это тоже, блядь, для многих поступок, вот, для Игорь там проколбасился, вообще там ходил сегодня, говорю, там, кругами. Сегодня блядь. он другой вообще. После То есть этого вы открыто. не совершаете поступки, блядь, даже, даже если обращаться там каким-то старым сказкам, блядь, эти все рыцари, эти все там, блядь, кто-то там нахуй с драконами там пиздился, что-то они, все мужики, вот эти, все успешные, там они что-то делали, блядь, этот Илья и, и Мурамис. Ну, вас год. просто. Ебнулся 33 года с печки, блядь. Понимаешь? То есть вы нихуя не делаете, да? Делайте даже в убыток, это ничего страшного. Блять, там ну заработаешь новые бабки на Ты ну, смотрел фильм достучаться до небес. Посмотри mm -hmm. еще раз. Такой, ну, неплохой, он заставляет задуматься, что, блядь, а если завтра тебе скажут, что пиздарики, блядь, приплыли четвертый. И там, где еще пока думал, не сыграл что, ящик, да. Пока не сыграл ящик, кстати, блядь, очень актуальна для тебя тема для 50 лет. То кстати. есть, что ты будешь ремонт доделывать этот ебучий, блядь, если тебе скажут, что тебе осталось. Тебе, полгода. чувак, по сути, как бы такой полноценной жизни с сексом, ну, я не знаю, сколько там, пусть ты, ну, блядь, ну лет 15, наверное, может, осталось. Там уже будет очень все плохо, таблетки, вся хуйня. чтобы тебе покайфовать, блядь, ну не знаю, блядь, в крайнем случай даже можно меньше жить площади не знаю там блять заняться там пикапом ну то есть посвятите там больше времени то есть ты своей работе там ведь все время посвящаешь на тебя съедает блядь. зачем женщина я хуй блять если я буду дальнобойить, э, ну вряд ли меня моя жена дождется как -то. нахуй такой мужик блядь. ты не думаешь так, что, там чаще, какие ну, колоссальные ну... какие-то деньги зарабатываешь ну, ну, Просто пробовать? перестань за это цепляться я понимаю что ну ты, ты так жил много лет да и тут говорят, отцепись, плють, махни рукой. Ну, до этого как-то по-другому, скорее. Где-то в другом месте ты въебывал блядь, без выходных. Да, скорее всего, да, было так. Не слащит, то, что это было. Ну, я к чему, блядь, понимаешь? Так, ну, вот не у не меня был чувак, прям на индивидуалке какое-то время назад. Он как мы с сыном тебя вместе смотрим. Ему 19, там, ему, а мужику 40, там что-то с хуйным. И он, блядь, старый мужик, который уже, как бы, ну, блядь, опытный строитель. Он в вагончике, блядь, живет с мужиками на стройке в вагончике. Я говорю, у тебя что, денег? Я говорю, да есть, я их что-то куда-то складываю. Куда-то складываю? Да хуй знает, ну как бы куда-то складываю. А что? То есть, И он понимаешь, блядь, мы пошли купили ему туалетную воду, блядь, вместе с ним. Ебать, он так кайфанул. Просто, знаешь, он для себя даже такую хуйню не делал уже я сто лет. Ну, не в куме это было, короче. То есть, к тому, что вот ты работаешь, работаешь, работаешь, а, блядь, завтра скажут, все пизда, mm -hmm. надо умирать. Чего че толку-то, что ты работал? Ты когда на море был последний раз? Ну, короче, давно, короче, раз, раз не помнишь, блядь. Блядь. попробуй а съездить я? на море в ебучую Турцию, хотя бы, я не знаю, найди горящий тур, если ты один. Там есть же, вот Юра знает всякие путевочные какие-то сайты, где горящие туры, где там, сука, можно в десятую часть цены улететь куда-нибудь, не знаю, в пятизвездочный отель, в любое там государство, не знаю, но сделай что-то для себя. И вот просто когда вы с этим всем грузом, ебучим, вот этой, вот я вот сегодня Игорю говорил, да, то, что вот то, что вот, ну. Сегодня и тогда лучше то лучше это выглядит, да, понимаешь, как бы после этого упражнения. А вот вчера было, вот ты прям подходишь и говорю, вот знаешь, такой щеч, ты подходишь, такой... Эх". Не знаю, там, жизнь, боль, блядь, сука. Вот, блядь, как я устал жить? Привет. Я, кстати, когда еще пришел... И понимаешь, ты... и вот, у вас блядь, блядь, на ебле написано, что жизнь, боль, я устал работать, я устал жить, я устал от рутины, сука. Как вы этот праздник в себе будете нести, ребята, блядь? Какая разница, сколько вам лет, нахуй? Вон бабушка 60-лет истребителя прокатилась. Да, я все время все не забыл, ты говоришь, вчера видел, вот я улыбался, там стараюсь, Может, не улыбаться? Не знаю, блядь, тебе надо вот максимально быть собой. Можешь не улыбаться, можешь ты говоришь, слушай, блядь, ты классная. Я вот, значит, мужик обычный, какой есть, да. Ну, как Молчание сегодня делал, если я не улыбался, а не просто... Надо смотреть, просто с кем ты себя занимался. Юра. Чего Юра, пойму? Ну, я его поймал один раз, он там сидел с какой-то. Бля, ты должен вообще рядом с ним бежать вот так все время и говорить, Юра, что делать, что делать ну, ну, смотри, как бы я его там поймал, он сидел с женщиной, она сидела Формально. там где-то на парапетике, он там что-то подсел к ней, там вот и сидит, там что-то рассказывает. Я говорю, блядь, ты там взрослый мужик, как бы уже тебе, ну, там подсаживаться с бачка, блядь, греть, ляжка-аляшку, как бы, ну, пока что не камельфо. То есть это ты на свиданку же ее приглашай, тогда там ты с ней общаешься. А так, я же говорю, всегда общаемся глаза в глаза. То есть, если она тем более сидит, вот подойди, как бы, и стой, то есть это уже уже плюс сразу же позиция сверху то есть ты же даже ничего не делаешь уже на физическом уровне уже позиция сверху тебе уже ну, легче должно быть общаться Смотри, А ты это... опускаешься до ее уровня чтобы вам ну как сказать было комфортно блять и сидишь там и что-то на ушке шепчешь как бы ну это даже тебе присаживаться сразу просто... у тебя такое не получится не 10 раз подряд под за разбил. полчаса каждый раз тебе надо говорить напоминать так стоим прямо Естественно, не изгибаемся ничего, просто вот, блядь, если ты много раз сделаешь за короткий промежуток времени, ты все равно привыкнешь через тело, у тебя внутри насчет перещелкивать, блядь, типа, как бы, да, вроде я стою прямо, ну, У меня был такой чувак Влад, короче, вашего возраста мужик, но он весь там какой-то, блядь, в подтяжках, в пластике, в блестящее ебало у него, такой он весь, крича, мужик, вот. И он когда подходил к бабам, у меня со стороны стало впечатление, что это они его клеят, блядь. Он как так, знаешь, подходил, ну, не слышно, что говорит, но он подходил как-то, привет, как-то, вот, знаешь, я сейчас даже не могу это изобразить, сука, я думаю, ебать, они что к нему подходят, что происходит. в нем было столько, блядь, этого ебучего достоинства, да, непонятно откуда, если его нет, сука, притворитесь, что оно есть. Представь, что ты пришел в театр, тебе сказали, сыграй какого-то, блядь, франта, понимаешь, блядь, сыграйте, притворитесь. И когда вы сумеете притвориться, это говорит только о том, что у вас эта штука есть. То есть, понимаешь, что ты блядь, родился. Короче. То есть ты родился, например, блядь, у тебя дохуя разных там внутри там частей. Там. Ты можешь быть веселым, ты можешь быть грустным, ты можешь быть уставшим от жизни дальнобойщиком, ты можешь быть развоебистым франтом, понимаешь? И почему-то так сложилось в жизни, неважно, там, череда событий, что ты стал только вот таким, блядь, удрочным дальнобойщиком. Но это не значит, что в те вот этих других вещей нет. У веселого какого-то, там, не знаю, расслабленного, там, какого-то там, любящего себя. То есть попробуй притвориться, сука, другим, забыть про вот эту, притворись каким-то вот, блядь, таким, знаешь, как будто ты, блядь, не знаю, держишь весь этот, там, торговый центр, охотный ряд, как будто это твое. И когда ты начинаешь притвориться, ты понимаешь, что у тебя и это тоже есть, ты же, блядь, не мог притвориться как-то, если у тебя чего-то не, внутри нет каких-то качеств, ты этим и не притворишь, ты не сможешь ты изобразить. Попробуй изобразить хотя бы вот этого чувака, как будто ты, блядь, приехал, не знаю, ты с личным водителем приехал, а не как будто ты водитель. Мне кажется, ему надо начать вести этот видеоблог там второго декабера, да, старший такой, едет в команде там что записывает, короче, бля, мужики сегодня будут разбирать вам такую тему, короче, там что-нибудь или знаешь, ну, если такой мужик, есть да. этот жанлук, который там в наколках, -Лук на полках, короле, да. на королет скачется с селками, блядь. Посмотри его, блядь, там, Нет, чувак, Нет, Ты, в принципе, сейчас выглядишь, вот как, знаешь, сутен... главный сутенер Москвы. Кстати, я даже не подумал, что ты дальнобойщик, если я сейчас не узнал. Да, я бы не подумал. Я не видел твой посыл, вообще какой-то другой. А вот ты какой-то злой директор, прям. Твой, который наказывает своих починение.